Вот скажите, пожалуйста, сейчас прям задумайтесь, задумывались ли вы когда-нибудь, как было бы здорово, если бы, ну вот вы уже бы круто пели, прям закройте глаза, представьте, что вы поете свою любимую песню, возможно, на сцене, возможно, на конкурсе, и вы его выигрываете, или вы хотите стать звездой караоке и поете на большую аудиторию, получаете от этого удовольствие, и все вообще прям круто и очень здорово. Или же вы хотите создать свой кавер канал и представьте, что у вас уже много подписчиков, много видео, и вы здорово поете, и вам пишут лестные комментарии, какой красивый у вас голос, как э, все круто. Или, может быть, вы хотите записать любимому человеку песню в студии в подарок, очень многие мои ученики так делают, и это непередаваемые эмоции, когда вы дарите не что-то материальное, какие-то вещи, а дарите частичку своей души. Закройте глаза и представьте это хотя бы на мгновение, почувствуйте эти позитивные эмоции, прилив радости, прилив сил, энергии, вот эту энергию пронесите с собой через весь вебинар и пусть она останется с вами теперь навсегда и даст вам силы довести начатое до конца и научиться спеть. записи не будет поэтому будьте со мной записи вебинара не будет ну точнее мы ее делаем, но она не будет лежать в открытом доступе, скажем так. Поэтому подписывайтесь на все мои соцсети. Вы видите адрес моей странички в Instagram в нижнем правом углу. Поэтому можете прямо сейчас подписаться. И там вы получите всю необходимую информацию. Итак, я надеюсь, что вы представили. Поделитесь в чате, какие у вас ощущения от реализованного желания. Вот Если бы вы уже научились петь, какие вы испытываете чувства, эмоции, буквально одну-две эмоции, состояние, вот что у вас внутри происходит, поделитесь этим в чате. Мы движемся дальше. Вот, посмотрите, мои ученики уже это сделали. Вы видите... Девушку в черном комбинезоне. Девушку в черном комбинезоне это певица Чарли клубный проект. Мы работали э, очень плотно. Я была вокальным продюсером, саунд-продюсером на записи песен в студии. Помогала сделать их красивыми, выразительными, эмоциональными. Также Чарли очень долго занималась у меня вокалом, и мы готовились к сольному концерту к выступлению. И вот вы видите его на фото. Соответственно, в центре у нас Александр Орлов это певец, профессиональный музыкант. У него своя кавер-группа премиум класса, то есть он прям деньги зарабатывает и поет на днях рождения наших звезд Эстрады. Также пишет свои авторские песни и ведет очень активно свою социальную страничку в Инстаграм. Вика Прима, моя дорогая, любимая ученица, мы записали вместе первый альбом. По-моему, около трех песен в этом альбоме моего авторства. Да, я еще пишу песни. И для Чарли я тоже писала, по-моему, две или три песни. И здесь Вика записала очередную песню в студии и очень радуется. Вот такой солнечный человечек. Я думаю, что вы достойны того, чтобы пополнить ряды или своей цели и научились петь. Угу. кажется, что это невероятно. Радость, триумф, здорово, здорово. Вот такие чувства, эмоции, мне кажется, именно ради таких эмоций вообще стоит жить, что-то делать и просыпаться по утрам. Ну, согласитесь, да, то есть зачем же еще все это нужно? Хорошо, так, идем дальше. И вопрос к вам, хотите ли вы, чтобы я поделилась, как этого добиться? Я думаю, ответ очевиден, вы хотите.